который скрывается под русской фамилией, но его отчество Львович его полностью выдаёт. А преподавателя. Что? Почему среди преподавателей было много? Да тот же пятый пункт. Гейдман по своим специальностям мог работать в любом а, НИИ, но в НИИ его не брали, потому что в НИИ была норма евреев. И там сидели эти проценты евреев уже сидели. В НИИ его не брали. А какая норма была?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 Там довод был такой, Андрей, мы их учим, а они потом уедут. Угу. Вот какой был довод. Угу. Интересно, а вот вообще можно найти документ Р по, -по разгону? Справку? Вот, учеников еще не спрашивал, но где вот все эти потрясающие формулировки? Справку я не знаю, можно ли ее найти. А вы ее читали, она как-то ходила у вас там. На не надо ходил, нам ее зачитали полностью а -а -а. на собрании. А -а -а. Было собрание педагогического коллектива, где ее от первой до последней строки зачитали вместе с подписями этих людей, их должностями и так далее. Это был такой советский обязательный ритуал. Справку должны были зачитать. А как этот документ вообще называется? Справка. Справка? Да. да. Там, а дальше что типа о не Справка о работе, комиссии, райкома партии, рано, ГРАНО и так далее и тому подобное. По проверке, фронтальной проверке, это называется фронтальная проверка. По фронтальной проверке второй физико-математической школы 2 второй физико-математической школы. Интересно, можно кого-то из этих членов комиссии найти еще? Этого я не знаю. Хочется каких-то злодеев в этом Этого, фильме тоже снять? Этого я не знаю. Вот. Я, я не помню Сам никого был, из них. Это... Мало, ну слушайте, 96 человек а вообще, там было, а да. не то жив.